вот это утречка, вот это накрыло. Снег просто валит и валит. И вот так вот идешь, идешь себе через парк, на работу спешишь, снег валит и неизвестно, ходят трамваи или нет. Может быть там еще не расчистили. Поэтому можно конкретно опоздать на все эти мероприятия. Дорожки-то тут в парке тоже не почищены. Ну, красотища, ого-го. Утро прям вообще. Температура как раз небольшая. И красота. Но осадочек все равно присутствует, потому что микроскол этот, конечно, не дает покоя. Сейчас придем в более спокойную обстановку. И я сниму что у меня случилось какое горе вот будем решать как спасти наш телефончик от разрушения недавно обнаружил у себя в таком защищенном чехле как она могла появиться конечно непонятно вот если будет видно микроскол трещина, но она как-то внутри расположена, то есть сверху вообще не ощущается никак. Наверное, был придавлен телефон мой в кармане, поэтому произошел такой скол. Можно, конечно, попытаться ультрафиолетовым клеем для тачскринов скрыть эту царапину, но я сомневаюсь, что туда зайдет